У нас в деле удалось не очень удачно в плане техники, но ничего, вроде бы наладили. Отлично, добрый день, уважаемые участники. У нас сегодня третья, третья вебинар завершающий из моей части. Вот, рад вас приветствовать всех, очень рад видеть заочно виртуально знакомых и незнакомых участников. Ну что ж, начнем. У нас продолжается образовательная программа фонда «ИМИР» при поддержке Канадского фонда. Я Сергей Гуляев, сегодня мы поговорим с вами вот о чем. У нас сегодня третья тема, которая посвящена честному контролю и качеству государственных услуг. Но, так или иначе, все три темы у нас связаны с взаимодействием госорганов и инфо, то есть на сегодняшний день доступные инструменты, механизмы, что нам позволяют в этом плане закон, законодательство. Коротко, сегодня поговорим о том, что имеется в виду под общественным контролем и мониторингом, что такое государственные услуги, где они предоставляются, как организовать мониторинг, их качество и так далее, и Напомню правила наши. Очень прошу вас писать вопросы все-таки в общем чате, а вопросах. Всегда это прошу, но никогда этого не получается. Постарайтесь, пожалуйста, ваши вопросы. Все-таки не там, где обще написано, а там, где написано вопрос в чат. Но сегодня это предполагаемо будет не очень длинный вебинар. И если будут вопросы, то лучше поработаем с вопросами. Так, с места в карьер, как говорится, что у нас есть в плане общественного мониторинга и контроля на сегодняшний день. Ну, честно говоря, вот, некоторые вещи у нас предусмотрены законом, некоторые вещи у нас уже складываются на практике. Допустим, если вы сейчас вобьете в любом поисковике общественный мониторинг или общественный контроль, ну, первые страницы три, наверное. Вот, первая страничка, потом вторую, вы прояснете третью. Будет очень много информации о том, что именно. В Казахстане у нас происходит, как Пинковыва там участвует, какие ссылки и на «Сто шагов, и на стратегические какие-то документы, старт-планы госорганов. Очень много будет материалов, связанных с с госорганами, с управлением местными по делам государственной службы, потому что именно они озадачились этими вопросами. Поэтому поля, как говорится, не паханное, работы очень много. Мало кто представляет, что это такое, но кое-какие основы для этого есть. Я предполагаю, что звука нет. У кого еще нет звука? Остальные меня слышат? Просто есть особенности индивидуальные, да, у машин, у компьютеров. Я не могу на всю технику отвечать. Если остальные слышат, ну, значит, это что-то решается со своим. Итак, на сегодняшний день у нас понятия эти закреплены в двух законах. Закон об общественных советах, мы его разбирали вчера, в частности, статья 17, которая как раз содержит понятие общественный контроль, о нем вчера говорили. И сегодня мы больше будем с вами говорить о законе государственных услуг, в статье 29 общественного контроль. Значит, у нас... Этот закон о государственных услугах, чем он хорош, дело в том, что при его разработке очень много наших коллег, возможно, есть присутствующих, которые принимали участие в его разработке. Но благодаря этим усилиям появилась целая отдельная статья, которая называется чистый мониторинг. Мы по ней немножко пробежимся, да, посмотрим, что там есть. Законодательно эти вещи предусмотрены. Прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить ваше внимание, ну, чтобы мы начинали общаться более-менее профессионально, да, на вашем языке, и разобраться в самых основах. Что мы, собственно говоря, мониторим, что мы контролируем? Вот. Большая часть того, что происходит сегодня из раздела общественного мониторинга, это именно мониторинг качества государственных услуг. Что же такое государственная услуга? Значит, государственная услуга у нас ä, понятие это содержится в пункте пятом, статьи пункте первого закона о об госуслугах. Ну, формулировка такая, как часто это бывает, язык юридический, отказенный, да, может быть, не все понятно, но попробуем перевести. Это форма, одна из форм реализации госфункций. Вот про госфункции мы тоже очень много в этом году говорим. Осуществляется она в индивидуальном порядке по обращения услугополучательных. Значит, переводу что это означает? Каждая услуга предоставляется каждому отдельному индивиду, да, человеку, физическому лицу. Вы приходите, а вы инициируете процесс ее получения. Вы услуга получаете, мы с вами. Значит, мы приходим за этой услугой, а она оказывается на универсальном порядке. То есть не группой, не коллективом, не командой, да, отдельному конкретному человеку по обращению. Направлена эта услуга на реализацию наших с вами прав, свобод, законных интересов. Значит, также связано это с получением каких-то сопутствующих материальных и нематериальных благ. То есть, каждая государственная услуга помогает нам каким-то образом реализовать свои права свободы, которые нам гарантированы нашим государством, конституцией, остальными законами, остальными актами. Вот, индивидуально по обращению. Может быть, пока это не очень понятно, но просто что такое индивидуально, еще раз почеркнул, это значит, что именно вы, конкретный человек, которого уже пронумеровали, да, который имеет книги, приходит за этой государственной услугой лично ногами, да, или в электронном формате через ягов, но вы лично получаете услугу. То есть ее можно персонифицировать как определить именно я, как этот человек, не получаю. А что еще отличает? что не является государственным услугом? Вот у нас кстати, в таких диалогах очень много дискуссий. Дело в том, что для простого обывателя ему все равно. Он не будет читать этот закон, он не будет нехать эти нормы. Вот он зашел в госорган, он предполагает, что как только приступил пару какого-то управления, все, там начались государственные услуги. Так вот, это не так. Вот услуги это далеко не та вся деятельность, которая оказывается государственным органом. Куда бы вы ни пошли? В ну, соцзащиту, культуру, внутреннюю политику. Они делают там много чего. Идет огромный сложный процесс какой-то работы. Мы ее с вами видим. И куда туда ходят, переносят бумаги, звонят по телефону, а работают с электронным документом оборотом. Но далеко не все из этого считается государственным услугой. Большая часть того, что они делают, это все такие функции, какие-то задачи. А, то есть не все, что вы видите внутри государственного, а это государственное услуги. Более того, третий момент, да, на который хочу особо обратить внимание. Многие люди считают, что помимо государственных органов, есть еще бюджетные организации, поликлиники, школы. Сады детские, центры занятости, больницы и так далее, массы бюджетных организаций. Есть такое заблуждение, что и там тоже государственные услуги. Тоже нет, сразу нет, как говорится. А, то есть не, все, что, не все золото, что в а не все, что в государственных органах происходит, считается государственной услугой. Что же все-таки, как же нам понять, что такое услуга это государство? У нее есть несколько собственных характеристик, которые нам помогут распознать. «Услуга государственной или? Значит, первый момент. Все государственные услуги должны быть внесены в приездах. Когда-то, лет так 8 назад, по-моему, государство пошло по пути описания. Каждую услугу начали описывать. Коль их вообще существует. Чем они заканчиваются? Кто их оказывается? Пошли по пути такого анализа, разложение на отдельные части, уже это за услуги, сколько их можно ли их вообще посчитать. Я вам покажу вот так вот выглядит реестр. Он ну, утвержден постановлением правительства. Э, до 2013 -го года был другой реестр. То есть это уже как минимум дважды документ утверждается. Э, постановлением постановление правительства. Вот этот реестр. Что такое реестр? Это перечень, в который включены все все услуги. То есть их посчитали, их описали, что нам дает э, реестр, что мы из него можем узнать. То есть у каждой государственной услуги есть свой код. Вот здесь вот, да, в этом столксе. Есть ее наименование. Кто является услугополучателем? Физическое лицо или юридическая организация? Кто разрабатывает стандарты? По стандартам мы тоже поговорим что предоставляет конкретного вот, наименование услугодателя, э, наименование организации, которая отвечает за выдачу результатов. В каждой услуге должен быть свой результат, конечно, форма реализации. Вот важный момент – платность или бесплатность. Да, является ли эта услуга платной или она бесплатна. И форма оказания – бумажная или электронная. И все, -все услуги, например, можно посмотреть, да, вот вход – но номер один это документирование услуга которую наверное каждый рослый человек да и ребенок в принципе да получаем свидетельство о рождении то есть какой-то документ каждый человек рано или поздно документируется вот паспортал для сведения личности свидетельство о рождении ноль номер один документирование 0101 получение документа с справах, удостоверяющих, удостоверяющих личности статус. Вот так расписана каждая-каждая услуга государственной. Статус. Мы можем посмотреть, если это документирование. Немножко. Немножко. Вот, вернемся к э, документированию. Что мы отсюда видим? Что мы получаем в результате этой услуги? Паспорта, удостоверение личности. Кто является получателем? Физические лица. Только люди. Кто выдает эти документы? МВД. В какой-то момент выдавало Министерство юстиции, теперь вот опять забыли в Мистерском интернете. Кто отвечает на местах территориальные подразделения МВД? А через кого выдают? гос корпорация, тон, как говорят проще. Платно или бесплатно. Эта услуга оказывается платной. Форма реализации. Электронная или бумажная. И так и так, может быть. И вот так вот каждая услуга, их на сегодняшний день, я вот конец не замену, по-моему, 755. Может быть, уже больше. То есть этот перечень он периодически э, расширяется, ну, убавляется. Какие-то услуги убирают, какие-то. Добавляют нового сайта да, как бы в пользу увеличения. Все больше больше, больше услуг, которые описываются и вносятся в этот рейс. Вот теперь мы знаем, что все государственные услуги должны входить в этот самый перечень. Если какой-то услуги нет, то нам говорят, а давайте помониторим деятельность а, правоохранения. Пойдем сразу в больницу, проверим, правильно ли нам ставят диагноз. Все считают, что это государственная услуга. Так вот, нет. Постановка диагноза не относится к государственным услугам. У органов здравоохранения не так много, на самом деле, услуг, которые вписаны в этот услуге. На память могу назвать две или три. Если вызов врача на дом, запись к врачу и, по-моему, скорая помощь. Две или три услуги, которые в этот реестр вписаны. Остальные услуги, которые оказывают поликлиники и больницы, это деятельность бюджетной организации. Даже постановка диагноза не относится к государственным услугам услуг. Как бы это ни было нам печально. Так, поступил вопрос, я буду сразу с вопросами работать, чтобы потом они не накапливались. Так, есть официальный перечень платных услуг, конкретно за какую услугу сколько мы можно получить. Так, стоимость... По стоимости сейчас не скажу, честно говоря, как-то не задумался, если стоимость нет, если только платность или бесплатность. Стоимость у нас на расценке есть, я узнаю сейчас, вам не скажу. Вот об этом я не подумал. По-моему, отдельного документа на расценке нет, брать не буду. Может быть, кто-то из присутствующих знает. Но пока мы будем вести вебинар, я правильно запущу процесс, а может быть что-то рассмотрю. Итак, это мы поняли. Первая отличительная особенность, миссии а есть. Второе – все государственные услуги имеют свои стандарты и регламенты. Это тоже очень важно. Что такое стандарт? Почему он делается? Это мне в свое время объяснил один мой знакомый, айтишник, чем отличается аналоговый телефон от цифрового. Да? То есть аналог, когда звук мы слышим, он искажается, есть эхо, есть помехи, даже сейчас вы вот не слышите, вроде как и цифра помогает нам, но есть искажения. Старые телефоны, они очень сильно искажают звук. Ну, аналоговый, так услышал, так передал, ну, не зря телефон. Цифра, она передает а, рекодированный сигнал 1, 1, 2, 2, 3, 3, то есть вариант, возможность искажения очень небольшая. Для этого существует стандарт, чтобы а, по стандарту четко, а, одинаково исполнялись условия везде, независимо от кого. А, сонный это, местный государственный орган, органы, ли это, область это, какая область, север неважно. Есть стандарт, который для всех одинаково на всей территории действует. Стандарт это нормативный правовой акт. Он утверждается постановлением, по-моему, соответствующего центрального государства, то есть на центральном уровне. На местном уровне существуют еще регламенты. То есть регламент это тоже нормативный правовой акт, который разрабатывается для того, чтобы исполнить этот самый стандарт. Что мы там видим в этих стандартах-регламентах? Мы видим более подробное описание процесса оказания услуг. Что ее оказывает, где она оказывается, сколько времени должно быть затрачено, то есть может быть затрачено на получение этой услуги, не больше 20 минут ожидания, что является формой завершения и так далее. Очень подробно описание для чего это происходит. Чтобы каждый знал, как эта услуга должна оказываться. Есть примеры плохие. Да? Раньше, когда я примеры привожу, допустим, постановка на учет автотранспорта. Как попало в каждом ГАИ, э, да, да, в каждом э, регионе все это делалось по-своему, какие-то вот автопомогайки там. Ничего непонятно, полная мощь. Вот такая же муть была до сих пор в некоторых местах Присутствует в земельных отношениях и в вопросах верных со строительства. сами иногда специалисты этих органов не знают что, откуда проистекает и чем должно заканчиваться. Вот чтобы этой ерунды не было, разрабатываются стандарты регламента, чтобы каждый, не только специалист, но и мы с вами, как получательный услуг, знали, из чего состоит процесс оказания этого услуга, что, зачем следует, и чем это все заканчивается. Чем меньше непонятных вещей, меньше коррупции. Вот тот пример с постановкой на учет автотранспорта сейчас появились те акционы. Да, то есть есть порядок четкий. А ты приходишь, Процедура расписана, получаешь талончик, ожидаешь, и в принципе необходимости в каких-то помогайках уже нет. Ну, конечно, если вы законным путем приобрели автотранспорт, если у вас не перебить набират и ну, так далее. Вот, а если все в порядке, то в принципе ЦОН очень сильно облегчает нашу жизнь. Дальше. И те оказывают эти самые государственные условия. Их оказывают и непосредственно через государственные органы, и через цены. Ну, как говорится, на интерактивной основе это у вот них есть. Ну, практика показывает, что мы с вами, как потребители, более довольны теми услугами, которые оказываются в СОНах. На корпорации «Полистотограмм». Хотя бы на сами говорят, ну, зачем нам эти СОНы? Да, не последники, они просто принимают документы, работают, судебно, и Согласен, это так. СОНы выполняют просто вроде такого окошка, налог которые к мы пришли, и нам, в принципе, все равно, кто за этим окошком стоит. Нам, чтобы было понятно, мы пришли там, допустим, зарегистрировать МПОшку для науку. Отдали документы, получили расписку, сказали нам прийти. И через только -то дней за Все, больше у нас ничего не беспокоит. Куда эти документы ушли? В какую вестицию, ту лицо. Это в принципе хорошо. Потому что раньше. Я, допустим, занимался регистрацией юридических лиц много лет, и это было сложно. каждый раз по-разному. В были свои, которые хотели оказать дополнительные услуги. Вот сейчас этого нет. Сон очень сильно мягчил работать. Сон только до того и существует, чтобы работать с клиентом. А в местном госоргане в любом, который работает с клиентом, ну, чаще всего это соль -защита. Там их еще другая да И часто клиенты от этого страдают получать услуг. Да, я вижу ваш вопрос. А, далее, услуги могут приоставляться бумажная или электронная форма. Ну, сейчас такая мода, да, как говорится, чтобы больше-больше людей получали электронную скорую не создавали очереди, получали услуги, которые доступны в электронной форме, не выходя из дома. Вот, раньше в это не верили, считали, что есть, в сельской местности никогда не длинница с морской точки, это дело, да, что не будет сельский житель получать после света и дома, где-то в самообслуживания, залазить в компьютер и вытаскивать туда какую-то справку. Но вот сейчас поголовно есть информация, как раз территориальные управления по делам госслужбы ведут статистику, что за неполный 18 год тысячи, тысячи покупателей в каждом сельском районе получают рецепты, и в принципе могут получать не, не только бумажной форме, идеально, допустим, в цону, или но и в электронной форме также, поэтому процесс этот, это, как называется, цикларизация или чего там да, больше-больше экономим бумаги, время и нервы. Это мне кажется очень полезная вещь. Ну вот, это значит, первые слайды были посвящены государственным службам, для чего столько времени уделили именно им, для того, что многие берутся мониторингом заниматься государственных услуг, не зная, что это такое. И вот так упускается, да, стандартные ошибки. Мониторить, что угодно, как угодно, и там мы там мониторили больше услуг. Так и начинается, что у нас высадка в это больше услуга, основа диагноза это больше услуга и прочее, прочее. Ну так мягко. Давайте заглянем, в есть, короче, а есть вот то, что мы мониторили в этом регистре, есть нет, что нет. То есть они мониторили деятельность там, допустим по-другому или а, исполнение какой-то бюджетной программы, но не государственных услуг. Я не говорю, что это плохо, просто надо в этом немножко разбираться, раз мы уже и заходим с профессионально. Идем дальше. Независимый контроль качества этих самых государственных услуг. Как он может осуществляться? Ну, согласно закону государственных услуг, услугах через общественный мониторинг. Что это означает? Что такое общественное мониторинг? Это деятельность физических лиц, некоммерческих организаций по сбору, анализу информации об уровне качества оказания госуслов. То есть что мы отсюда можем понять? Общественным мониторингом могут заниматься и люди, физические лица, и мы с вами как некоммерческие организации. Вот, согласно данному закону, Практически все граждане, те, кто находится на территории государства нашего, да, или физические, или юридические, организации, могут заниматься этим там Не запрещает, но именно привязки к государственным услугам. Вот. Есть определенные требования к тому, как это делать. Ну, пока важно запомнить, что, что многие спрашивают, вы знаете, меня вот в Нету такой фразы, что моя общественная организация имеет право заниматься мониторингом. Наказывают, не наказывают, а я вас не грамотно хочу, куда или госзаказ получить. Ну, с точки зрения госзаказа, конечно, у нас любят организаторы конкурса в устав и спрашивают, а у вас по уставу эта деятельность предусмотрена или нет. Ну, формально они правы. Да, если такой деятельности по уставу нет, если у вас нет оговорки, что вы можете заниматься любой другой незапрещенной деятельности, то вам помогут и отказать были да, такие случаи. А с точки зрения закона, на законе требуют, чтобы вы были каким-то специалистом, чтобы у вас э, прям везде было написано, что только это, это занимается общественным а, мониторингом, либо вот, просто написано, что физические лица и некоммерческие организации. Не и написано, какие именно. Для нас это такой большой ну, бланш открытия. Пространство, пожалуйста, береги Еще раз, кто и как осуществляет общественный мониторинг? Повторюсь, да, что в привязке к государственным услугам он осуществляется физическими лицами и коммерческими организациями. Но здесь вот в этой фразе еще важно обратить внимание, вот это, что. По собственной инициативе и свой счет. Пожалуйста, занимайтесь, проявляйте инициативу, подобрать и душевно, и на добровольных началах мониторки а государственных услуг. Не запрещается. Ниже смотрим оговорку, да? Что еще может быть? Если кто-то хочет э, делать это не бесплатно, то чисто мониторинг качества госуслуг также проводится по заказу, Но кем? Уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. Ответ закона. Ну, на самом деле, последние года два, наверное, очень много разных других госорганов, не только уполномоченных органов. У нас э, государственными услугами занимается агентство по делам госслужбы, а вот э, качеством деятельности госорганов и у нас экономики, то есть два органа, по большому счету. Но Внутренняя политика тоже заказывает, это практически во всех регионах, так или иначе, говорили слово «мониторинг». Очень многие заказывают мониторинг своих собственных услуг. Министерство труда, допустим, да, или здрав, или какой-то местный орган. Эта норма, она на самом деле не ограничивает. Практика показывает, что очень многие госорганы активно используют, в том числе через год заказ, Мониторинг заказывает МПО каких-то своих служб и своих деятельностей. Многие в этом принимают участие. Так, собирать данные для общественного мониторинга? Просто... На что мы всегда натыкаемся, работая с госорганами? Мы натыкаемся на то, что мы не можем получить информацию, нужную нам для анализа. Вот как понять? хорошо, качественно, некачественно, эффективно, неэффективно кажется государственным услугам. То есть всегда нужно взять практику и сравнить с тем, как положено на самом деле. Значит, говоря о государственной услуге, мы должны сравнивать чем ее, со стандартом, со и с регламентом. То есть наш мониторинг должен собрать необходимый объем информации, чтобы делать вывод о том, фактически, на правде, процесс процессе оказания этой условий совпадает с тем, что положено по стандарту регламент или нет. Если совпадает, то мы ну, такой вывод делаем, что проведена работа, проведена общественный мониторинг, который позволил делать вывод о том, что соблюдается. Если есть отклонение, то мы ну, это также делается в своем отчете. Это то, что касается государственных услуг. Если мы какие-то другие программы мониторинг, то надо сравнивать с тем, что было запланировано в этой программе. Но у нас просто многие люди, наши коллеги, ну, как бы, говоря, выходить дальше, да, очень много от себя из них. Мы начинаем мониторить деятельность ГУСОРГА, начинаем их учить, что у вас это неправильно, это не так, это не так. Но если вы помните, на прошлом нашем вебинаре мы посмотрели на принцип деятельности ГУСОРГА, что они делают. То, что прямо предписано, а не то, что вы хотели бы. Если у них каким-то актом или инструкцией или положением что-то не предусмотрено, то они этого делать и не обязаны. Нельзя требовать от них дополнительных каких-то вещей. Так, ну, вернемся, да, что у нас здесь на слайде с получения информации. Для проведения общественного мониторинга мы с вами вправе допрашивать вот, по разных органов разного уровня информации. Мы праве, это наше право. Ну, какую информацию? Здесь важная наговорочка, поддерживается, я ее подчеркнул. Необходимую информацию, относящуюся к сфере оказания госуслуг. В каком случае? В случае отсутствия данной информации на их интернет-ресурсах. Без исключения информации, которая стреляет в коммерческую ноль ну тайну. Вот, то есть такая странная вещь, мы как бы имеем право запрашивать информацию, но только в том случае, если ее нет на сайтах, иначе нас могут послать на сайт, сказать, что там есть, ничего нас отвлекать. Вот. Кроме того, мы не имеем права запрашивать информацию, которая является госсекретом или относится к какой-то другой охраняемой законом тайне. Остальную информацию можно. Ну, такая маленькая подсказка, что на самом деле закон.. Вот в этой части, скорее всего, никто не читал. Поэтому мы можем запрашивать информацию, которую посчитаем дружно, да, в том числе, которая на сайте есть, на сайте очень мало. Кроме того, помимо этого закона, и есть закон о порядке рассмотрения обращения к лидическим он всегда действует, можем не руководствоваться без более информации. Да. Лана Борисовна, если это картинка и звук. Есть технические проблемы у слушателей? Может быть, так будет лучше. Пару слов о том, как мы должны да, собирать, или можем, точнее, собирать информацию. В принципе, кто ходил, посещал э, семинары, самые разные, да, и тренинги по мониторингу, по оценке, или занимался исследованием, то методы сбора информации, они одинаковы, в том числе при явшемся мониторинга. И, как правило, три основных наблюдения – но наблюдение это, ну, это очень простой метод, но очень сложный. Да, чтобы наблюдать, нужно разработать такую гайд инструкцию, которая четко показывает вашему специалисту, монитору, зачем именно наблюдать. Потому что наблюдение это очень-очень субъективная вещь. Одна и та информация воспринимается двумя людьми совершенно по-разному. Поэтому метод простой. Но надо очень хорошо готовиться. Но он помогает. Допустим, если вы начинаете мониторить предоставление, плохо видно, я ключевое изображение вообще. А если вы э, мониторите порядок оказания госубционе, то там есть зачем понаблюдать. Вы можете понаблюдать за тем, как работает человек на ресепшн, да, вот этот самый а модератор. Можете понаблюдать, как идет очередь, можете понаблюдать.. Э, насколько времени реально человек тратит вот, при этой электронной очереди, соблюдается ли этот стандартный регламент или нет, можете понаблюдать, как работают консультанты со столами. Там очень много интересных вещей, допустим, оценка государственного службы Мониторчик там такой стоит, да? где написано оцените предоставленную услугу и три смайлика. Удовлетворительно, неудовлетворительно, там, там хорошо. И в большинстве случаев мы с вами эти смайлики нажимаем еще до того, как мы услугу получили. Здесь есть так, объемные нюансы, недоработки, но так это странно получается. То есть благое было желание установить форму позвоняющей оценки, оценивать работу. Да, но немножко добегаем вперед с этой оценкой. При мониторинге мы также проводим опросы письменные, нитикируем устные интервью индивидуальные или групповые, которые называются группой вот. есть, Мониторинг качества государственных услуг по большому счету не особо отличается от мониторинга другого. Да. Очень важный момент, а что же в конце? Потому что многие говорят, вот мы там мониторили, по собственной инициативе, за свой счет, что-то там поделали. И я спрашиваю, а в итоге что вы, вот к чему пришли? Вот ну, Мы там посмотрели, какие-то анкеты сделали. А что в результате? В результате оказывается ничего. Надо было дочитать закон, немножко дальше прочитать, да, что результатом общественного мониторинга физические лица и некоммерческие организации, которые взялись за это, делают, отрабатывают заключение в честном мониторе. И есть вот четыре требования, что должно быть в этом заключении? Информация о соблюдении всеми вот этими органами, требованиями законодательства, рекомендации, если что, какие-то мы выявили, недоработки, предложения по повышению качества и предложения по изменению законодательства, ну, в части стандартов. допустим. Вот, то есть наша работа не должна проходить без результата. В любом случае мы должны закончить ее каким-то экспертным заключением. Я могу проиллюстрировать несколькими примерами. Это с 2012 года мы активно включились в вот этот процесс общественного мониторинга. И именно по государственным услугам проводили небольшие страновые исследования. С выборкой по порядка 9 тысяч респондентов по всем регионам страны. Вот, и заказчикам было тогда не труда. Очень много было выявлено помещений разных. Значит, одни касались технического оснащения, в частности. Другие касались э, качества работы консультантов. Третьи касались техники новой ну, базы там всевозможные, да, информационные листы и так далее, и так далее. То есть мы предоставили огромный объем информации. Это был большой энергетический отчет, не просто заключение, да, огромный отчет энергетический. И, в принципе, могу сказать, что вот заказчик реально хотел получить этот отчет и что-то улучшить. Но в большинстве случаев остальных, честно говоря, делается это, ну, как бы, на мой взгляд, достаточно для галочки. Не хочу никого увидеть, но часто наш общественный мониторинг, провели мы его, что-то выявили, что произошло потом, какие умения произошли, непонятно. Связи, вот, с обратной связи от условно, мы часто не получаем. Очень модно было в прошлом, в этом году, если... Управление по делам госслужбы заказывали, так называемый, гражданский контроль. Вот такой парень по всех регионах шел, направленный на профилактику и борьбу с коррупцией. То, Что-то происходило, какие-то мониторинги, что изменилось, непонятно. Поэтому такая общая рекомендация, что таким направили заключение заказчику или заинтересованному госслужбам, что в течение какого-то времени надо о себе наклонить и спросить, что произошло приняты ли какие-то меры. Вот как раз об этом наш следующий слайд. Что же делают госорганы по результатам мониторинга? Ну, во-первых, это много достаточно, да, какие именно госорганы могут э, быть объектом, да, или участником мониторинга. И центральные, и местные, и города, и районы, и так далее, их очень много. Они должны принять меры по повышению качества Учетом наших заключений. Если мы что-то выявили, то они должны предпринять нет Всегда спрашивают, а что если они этого не сделано? Ну, тут выбирайте, есть алгоритм, да? то есть, либо оставить все как есть, либо обращаться на высостоящие вы либо обращаться в прокуратуру, если вы выявили нарушение закона. Вопрос, да. Владислав Михайлович, можно ли неправительственной организация юридическом лицо оказывать какие-либо госуслуги, как бы получить франшизу? И предоставление госуслуги. Ну, пока нет. Пока нет. Наверное, хорошо, что нет. Это не дошло до отношений коммерческих, да, по франшизе. Но об этом сейчас ведь много говорят, да, именно про госуслуги, а про передачу государственных функций. Завтра, если кто-то будет в Астане, добро пожаловать в Кальзон. Мы будем проводить круглый стол как раз по поводу его передачи госуслуг НПО. Скорее всего, в следующем году этот процесс пойдет. Пока нет. Есть четкое ограничение, что государство не вмешивается в деятельность. НПО не вмешивается в деятельность. не имеет права присваивать государственные функции, пока это так. Но со следующего года, возможно, отступят силу поправки. и функции некоторые государства будут передаваться, в том числе непролистым Пока так. Так, ну вот это коротко очень прошлись мы по общественному мониторингу, именно в привязке к государственным услугам. Есть ли какие-то вопросы в этой части? Я понимаю, что может быть информация немножко Силова, да, да, потому что это все цитаты из закона. Пример я привел один буквально, связанный ну, с оценкой услуг, которые оказывали им труда. Ну, еще могу пример привести вот к этому слайду как раз, что происходит по результатам. Есть примеры такие, что в процессе мониторинга скрываются нарушения закона. И тогда, в 2013 году, Министерство транспорта и коммуникации, по-моему, тогда попытались заказать мониторинг, связанный с передачей техосмотра в конкурентном среду. Вот. Этот мониторинг выявил коррупционную схему, в которой были задействованы поставщики услуг по техосмотру и страховая компания, в результате чего было на уголовное дело. Поэтому мониторинг он может оказаться недостаточно опасным. Сегодня задавали вопрос тоже из Организской области, Там в организации проект, связанный с мониторингом деятельности одного, скажем так, не государственного органа, да, власти. Если вдруг нас спросят, на каком основании мы ведем эту деятельность, то пока вот для нашей работы по общественному мониторингу с точки закона 2. Государственные услуги, мониторинг касается только государственных услуг. Хотя, как маленький совет, я вам тайну. Я вам... Открою маленькую тайну или большую тайну. Наши чиновники... Государственные служащие сами часто не видят разницы между государственной услугой и остальной деятельностью. Что услуга, что функция, то есть путается все абсолютно. Поэтому если вы вдруг где-то на встрече или в процессе обсуждения скажете, что вы руководствуетесь законом о государственных услугах, скорее всего, это пройдет. Я вам этого не говорю. Да. Есть такая вероятность, что никто не читал и сильно возникал терминологию, что зачем стоит. Общественные советы. Значит, там у нас содержатся общественный контроль. Но здесь одно отличие. Если помните с прошлого вебинара, как мы можем работать с общественными советами. Значит там общественные советы сами занимаются общественным мониторингом сами. НКО могут заниматься только по их получению. Вот, а если они не получат нам этим заниматься, то мы как бы не можем этого делать. Вот отличается. Но, кроме того, можно ссылаться и на план нации, на 97 шаг, что прозрачность нужна, подотчетность нужна. Вот и уставим многие прописали эту деятельность. Поэтому целый такой ворог а, возможностей, которые, с одной стороны, делятся в нормативных правовых актах. С другой стороны, практика уже так сложилась, и э, уставы наши так вот выточены. Если ничего противозаконного мы не делаем, тем более функция это как раз добиваться под открытости его госуправления, качества эффективности работы с органами. Это то, что касалось общественного мониторинга. Я вам обещал, что это будет недолго. В принципе, основную информацию о... Общественный мониторинг и госуслуг я выдал. Если какие-то вопросы. Обычно вопросы возникают у тех, кто пытался делать это на практике. Тогда вопросы опульма. Я так понимаю, что либо если вы пытались это делать, у вас все получилось, либо вы это еще не делали. Ну, если вопросов нет, по условиям данного проекта тренеры, которые ведут вебинар, дают домашние задания. Я предлагаю вашему вниманию домашнее задание, которое оно как бы является итогом всех трех вебинаров. Первый вебинар у нас был по взаимодействию организаций и местных органов власти, так называемым GR. Government Relations, да. Второй вебинар у нас был по общественным советам, а вот третий по общественному мониторингу государственных услуг. И домашнее задание, так или иначе, оно объединяет все три темы. Значит, я вас попрошу разработать план общественного мониторинга. Для чего? Выбрать предмет. Ну, как бы На этом домашнем задании я вам еще немножко, может, расскажу некоторые вещи мониторинга может быть государственная услуга, о чем мы говорили сегодня. Деятельность государственного органа можно мониторить. Просто деятельность, да? что у них положено по, по их положению. Да, то может какие-то еще есть у них процедуры, регламенты. Да? Ну, то есть дня необыкорно сравненно с тем, как должно быть. Можно мониторить бюджетные программы. Их на местном уровне достаточно много. Они разные, они интересны. Можно мониторить программы развития территории. Ну, полностью они очень большие, какую-то часть. Допустим, сейчас некоторые наши коллеги мониторят эти программы в части предпринимательства, что там делается, с точки зрения развития предпринимательства, с точки зрения доступа и выводе, и так далее, социального развития. Какую-то часть этой программы. Затем определить цели задачи этого мониторинга, выбрать доступные инструменты из тех, которые я вам показывал в предыдущем слайде. И самое важное понять, что будет результатом. Вот это всегда у нас комарик, для чего мы проводим мониторинг. Как он будет использован и кем, как мы будем это продвигать. Так, есть вопросы? Среди по домашнему заданию будет вопрос. Вначале не было интернета, и я не могла прослушать занятия. Ну, вчерашнее занятие будет доступно в записи, я так понимаю, да? Это вопрос к организаторам. Вчера запись была. В принципе, можете в записи вчерашней темы прослушать. Так, напишите, как можно получить консультации или пояснение по выполнению за электронку. Попробуем сказать, давайте я сразу электронку напишу. Так, ну, электронку я писал в общем раздел. В принципе, на адрес вы можете писать вопросы не только по этой теме, все равно многих из вас, я лично знаю, вы меня знаете, будут проявляться какие-то вопросы по этой теме. Ну, так получилось, что очень важно и полезно друг с другом общаться, когда там хоть и большая страна, но тем не менее людей, которые вот, интересуются общественным мониторингом, оценкой и контролем не так много. И чтобы не совершать ошибки, если вдруг вы будете заниматься каким-то проектом, пожалуйста, пишите, что вам помогу. Что еще? Какие еще вопросы есть? Так, эм, те вещи, которые я использовал, они, я так понимаю, доступны для скачивания, я их размещал в доступных ресурсах. Так, наверное, еще Галочку, да, можете скачать презентацию. Здесь вот у нас есть закон о государственных услугах. В принципе, проблем особо нет. Вы можете вот, э, информационно в информационно-справочной системе его найти. Вот, Реестр можете посмотреть внимательно. Если кто-то работает с какими-то определенными госорганами, да, вы можете найти разделы свои по здравоохранению, по соцзащите, по культуре и так далее, и так далее. Если все это есть. Может, узнать что-то новое, интересное для себя и пойдет. Так, ну что, начали благодарить уже. Я понимаю, вопросов больше нет. Если нет, то спасибо вам за участие. Надеюсь, что темы, которые мы поднимали, они, конечно, немножко сложные. В рамках вебинара без никаких энергийзеров не проведешь. Я выдаю просто информацию определенную ссылки на законодательство, немножко могут сухо. Если вдруг. Вопросы будут таять, пожалуйста, к вашим услугам. Я вам пожелать удачи, успехов не только в общественном мониторинге, но и работе их.